друзья привет сегодня в своем видео вам расскажу как отключить фоновые программы windows 10 иногда бывает что компьютер подвисает и мы не знаем в чем проблема Мы начинаем лазить диспетчер задач там смотреть все но также необходимо нам обратить внимание на фоновые программы которые запущены в нашей операционной системе Итак, чтобы перейти в настройки нам необходимо в правом нижнем углу выбрать все параметры мы их открываем затем переходим в э, конфиденциальность проматываем вниз и у нас здесь есть вот фоновые приложения открываем фоновые приложения как вы видите они у меня все отключены я их отключил у вас наверное будут включены вы можете также промониторить, посмотреть, если вам что-то не надо, также по отдельности их подключать, чтобы они не забивали память. Мне, допустим, все промониторил, посмотрел, в принципе, мне ничего здесь не надо. Я полностью отключаю. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!